Хотел бы оставить отзыв о компании Завгар. Почему именно мы остановились на нем? Ребята были компетентные, подобрали машину, короткий срок, сделали скидку, пошли нам на встречу. Помимо этого мы мониторили много компаний, но в любом случае остановились Выбирайте Завгар. Завгар.